Аптечку брось на Ты че Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас будет продолжение прохождения игры Капхэд. Да подожди. Че? Господи. Короче, ничего не надо выдумывать, все мы уже все придумали правильно, надо просто довести до, до конца. Ну, да. No, oh, yeah. Сумру. Ты мразь я тебя продамажил, пиздец. О. А че я умерла? Молодец. Браз. Ты лучший. Это мы, конечно, молодцы, да? Ты а? Молодец. Тоже немного времени на нее ушло. Да ведь? Да не все примерно по 2-3 минуты. Молодец. Че, погнали следующего? Сразу души исходно, да? А кто у нас остался? Беги и стреляй. А как я умерла? Как я получила... Как вот я скинула, блядь. Раз, два, три Я нажимаю Давай акулу убьем Нажимай сам. Идите нахуй, божечки, кошечки, нахуй. Господи, наконец-то. Я же говорила, пройдем сегодня. Давай, давай. Нет, я буду вот так. Эх. Ух, на это парирование. Боже, опять монет, бля. Я в ягости. А, блядь. Да блядь, иди нахуй, баный череп. Ты где там, нахуй? Так я э, сливаюсь. Зачем? Ну, надо с хп туда идти. Так, может, ты себе хп добавишь? Нет, не сколько лучше. <звы> Боже, блядь. Вот, блядь, с прошлым «Беги и стреляй!» у нас то же самое было, но просто, блядь, я хз. Это не уровень сложный, это просто мы какую-то хуйню делаем абсолютнейшую. Хм, мало. Блядь, макс. Понимаешь, что нервы мне передают. Вот я уже сколько хп потеряла. она хуя? Ну, просто ты нервничаешь, я нервничаю. Все умер. Но опять идем, блин, с одним хп. Есть ли смысл? Думаю нет, но все равно пойдем. Спасибо большое. То есть там обрыв, да? Что запомнили? А, блять, ну говори, пожалуйста. А где монетка? Видимо собрали. Я заебался ждать эту монетку. Да не жди ты ее, блядь. Ну и равно пошли до конца пришли смысл от этой монетки. Купить что нибудь Может там пиздец как пригодятся самоноводяжки. А я не могу купить, потому что у меня нет денег. Не стой, пожалуйста, просто пока на ней, блядь, мы стоим на месте, прыгай да иди нахуй ну ты никогда не успеваешь ну, гандон ты ебучий блять убила меня бесит блять только это потому что ну типа иногда мы их убиваем а иногда не убиваем блять хотя мы делаем все то же самое я, тут, блядь, я не понимаю ну, сейчас я у меня с 4 хп которая сейчас стенах нахуй тут целью не надо так говорить почему это дизмораль Иди нахуй, я нажал ебучий пробил, блять. Я тоже от нее получил. Блять, не видно нихуя. А, она прям самом конце, да? <свёк> Было ну, 4, всё, 4 чил, стало 2. Чиго полнейший? Сомбу, блядь. Блядь, я ульт не оставил. Я короче будут стоять тут, а ты убивай mm -hmm. А, <laughs> Ясно. А мы собрали? Да. Мне там одной больше не надо. Там не похуй. На хотя нахуя? Ну вот я потом. Так, максимально собрались. Я соберу монетку. Ну что-то встало-то. Где я, блядь? Кто я, нахуй? Моя ты сладость. Молодец. <звы> Брать, как у меня горело очко от этого уровня. Просто не передай Тут словами. было 5 монет, видишь? Ну, а мы 4 собрали, одну ты не собрала. А, ну. -а -а -а. Ну, Но. Но нормально, что 4 монеты. Ой, блядь. У меня вообще голова разболелась от этого уровня. Блядский скирота. не знаю, как я у нее пользоваться. Она такая оконченная. Что ёбнуло меня? Что, блядь? Что, нахуй? Я просто стоял, сука, на ебучем месте, блядь. Да, блядь, ну почему я из-за Я не ебу, что меня убило, нахуй. Я не ебу! Я стоял, блядь! Стою! Упиздило успокойся, меня. господи, это же босс, он трудный. Да мне напрягает это, но ну почему меня ёбнуло, блядь? Меня ничего не летело, мне ничего не трахало, блядь, меня просто ёбнули и все. Ну и нахуй, я блядь пошёл. Крышка uh. аккуратно сверху. Макс нанеси. Сейчас будет это... кула лапа. С какой стороны? Стой, стой, стой. Блядь Аккуратно шарики эти имбучи. А ч ⁇ Они снизу Спасибо. разбиваются еще. Спасибо, пожалуйста. Аккуратнее разобьется снизу. А, понимаю, ладно. Летит. Очень быстро, видишь? Попроси китом, блядь. Молодец, Уёльщий. дашь покурить? Давай я тебя поцелую. На, любовь. Попиздели на вас-то? По Мне кажется, там не один будет вас. Ну, сейчас посмотрим.